Всем приветик! Совет от ваших знакомых, расклад плюс второ, о чем хотят вам знакомые сказать, советовать? что вы счастливые люди. В плане финансов вам везет. Но когда вы тратите финансы, вы начинаете понимать, что все-таки финансы надо было сохранить. Они а вот вот так вот взять и их все расстать. Они а на только половину, например, потратить, а половину обязательно оставить. Чтобы вы внимательно относились ко всему, что вас окружают, самим к себе своим поступком и так совет от ваших знакомых по поводу любви чтобы вы обязательно понимали что любовь может быть разной. если даже любви которой сейчас нету или тех отношений которых нет возможно то что вы хотели бы сейчас может и не быть но в дальнейшем у вас будет энергия именно будут не то что те источники энергии, а именно вы, когда поймете, что вы сами являетесь энергией, вы уже начинаете также по поводу любви создавать для себя новую любовь, начать любить себя, начать любить других, относиться к деньгам хорошо по поводу финансовых вопросов, помогать другим, сначала помочь себе, а потом помогать другим, у вас будет энергия для того, чтобы показать свою любовь, показать свою энергию, научить, пробудить в других людях свою энергию, также дать кому-то Совет кому-то помощь помощи по поводу именно вот отношения улучшить. Также вы можете чему-то увлекаться, отношения отношению к учебе. Вы можете намного лучше и проще относиться и чему-то учиться. У вас есть сила, чтобы преодолеть все, чтобы поменять свои мысли, начать по-другому относиться, понимать, что вам все это было дано для того, чтобы вы наконец-то увидели свою энергию. Чтобы вы стали сами себе именно главными героями своей жизни, стали сами себе не то, что там указывать, советовать, а вот сами себе стали разрешать, а что-то именно, ну, не то чтобы убеждать, а не заставлять, а вот именно показывать то, то, что на самом деле происходит, чтобы вы понимали, как вы поступали раньше, как сейчас это совсем по-другому. И по поводу, когда вы научитесь, не то, что любить финансы, а именно с любовью относиться ко всему, то, что вы делаете, то, что вы зарабатываете, то, что у вас именно энергии сохраняется, у вас будет обязательно любовь. Любовь, где у вас будут деньги, отношения. Также вы будете учиться понимать друг друга в любви, Дарить не только настроение и там, хорошие воспоминания, Но и также любовь дарить друг другу. Энергию друг другу дарить, понимать, Что вот в любви должно быть все умеренно, В ваших желаниях должна быть умеренность. И отношения в любви это самое главное, то, что должно быть. Возможно даже вы захотите отправиться куда-то Или делать свои дела в одиночестве. Решать свои вопросы вы будете и у вас будут также решаться финансы, ваша энергия будет возможно, уже не такой мощный, а вот когда вы будете решать свои дела, вы будете уставать. У вас даже, возможно, в финансовом вопросе вот вы будете оплачивать что-то, у вас и, и финансы могут уже меньше стать. Когда вы отдохнете, именно дадите себе отдых, у вас энергия появится. Благодаря тому, что ваш, ваш организм отдыхает, вы уже начинаете именно спокойно относиться ко всем своим делам. И по поводу финансов вы не переживаете, вы всегда знаете, что вы сможете их заработать, сможете их сохранить, сможете их накопить. Самое главное для вас это любовь, именно душевная любовь к самим, к себе. Знакомые хотят вам сказать, чтобы вы больше внимания уделяли себе, окружающим, чтобы понимали, что происходит вокруг, вокруг вас, что вы именно делаете. И даже те вопросы, которые по поводу неизведанного, неизученного, отношения к самим себе, вы есть целый мир, вы со всеми вопросами найдете не то, что решение правильно, а найдете именно то, то что вам необходимо важно было принять. В отношениях разных принять именно решение, где-то поменять тактику, где-то действия совсем по-другому правильные, ну, по справедливости, по правильности поступать. По отношению к себе, к другим людям, к природе. И также по поводу тех наук, которые, вы думаете, что вот неизведанный мир, что-то вас интересует или хотите понять, где же находится наш весь этот космос, где мы вообще находимся. Да, доходит где-то, вот, например, вот карты, да, вот рисунок. Вот, возьмем рисунок. Этот рисунок, да, вот он нарисован, да. И тут вот все граница. То есть даже за этим границей нет этого рисунка. Да, возможно, кто-то вот воспринимает науку вот такой или неизведанный мир. Но этот же рисунок находится не то что на чем-то, а вот где-то же он находится, получается, вот. То есть это еще не все, что вы знаете. Возможно, вот как вот, так в лесу. Если даже взять животных, сверков, которые в лесу обитают, они же не видят, что они находятся на материке. Этот материк окружен водой, океанами, морями. Что этот материк, именно вот эти моря-океаны, находятся на планете Земля. И также животные, маленькие зверьки, думают, что то, что они изучили свой лес, вот они знают свой лес, за пределами леса есть много всего, не то что интересного, они знают, что там что-то есть, за пределами леса, также за пределами материка есть вода, они тоже хотят это постичь, понять и узнать. И также люди по поводу космоса хотят понять, что вот рядом с нами, что нас окружает, где мы находимся. И также наша планета, да, она имеет окончательную вот. Ну, не то что там форму, просто вот наша планета Земля, вот она у нас есть, да, и она находится в космосе. Вот она сама, эта планета Земля, она вот уже сформировалась, и вот она находится. В космосе. То есть в ней, вот даже как в коробке, берете коробку, что-то можете, наполняете И за пределами этой коробки невозможно что-то положить в коробку, потому что коробка заполняется, и та же наша планета Земля. Она заполнена водой, материками, землей. То есть эта планета, она заполнена. И та же космос, где находится эта планета Земля, тоже космос заполнен. Но также кто-то надеется, или даже думает, или чувствует, что все равно мы же где-то находимся. Не может же быть, что где-то будет предел чего-то, и все. Обязательно что-то будет дальше еще. То, что вот мы не можем даже это, не то что понять, а вот не можем это даже вообразить, ну не то что вообразить, а именно мечтать или даже вот пофантазировать именно о том, что может быть еще за пределами. То есть это вот постоянно что-то еще, еще, еще, еще, еще, еще. Вот. Получается, как будто у нас космос, он не бесконечен. А кто-то думает, что он бесконечен? Кто как? Поэтому наука, наверное, все-таки найдет смысл именно того, то, что где-то все-таки заканчивается. И вот мы находимся, да, и будет не то, что поставлена точка, а будет именно факт того, что вот мы, мы тут вот, находимся тут. А кто-то, возможно, и в науке сможет доказать, что мы находимся в определенном где-то моменте, именно там вот здесь, да, находимся. А вокруг нас еще много всего есть. То есть постоянно еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это как вот чему-то учиться. Мы учимся, вроде бы учимся, а учимся разным сферам, разным умениям, разным учениям. Кто-то пытается научиться всему. А кто-то создает эти умения, эти учения, то есть благодаря своему опыту, своим мыслям, действиям, Всем пока!